Ну вот, ребята сегодня приехали с Калмыкии живу, да? да? Приехали, да. да за две тысячи. Сколько мы ехали это вообще километров? Две двести. Две сюда, да? Ну вот. Приехали прошиться автомобиль Vesta с роботом мотор 1.8. Ну, а? На газу. Ну да, на газу, да, да да, Сейчас налево нам надо будет Не на разворот, а налево Здесь пешеходов очень много Потому что здесь парк, как бы, получается И наручение а и... совсем другие Педаль газа просто Ну тут не только педали, я говорю да. Там Основное это тяга как, Тяга она... появилась да. снизу прям. Налево-налево туда да. Там а потом в вжарим и... чуть подальше Переключение мягче, да? Не Переключение намного мягче становится, потому что... Я думаю, она еще станет экономичнее, потому что она быстро переключает. И быстро, и крутить не надо мотор, опять же. Его не надо выкручивать, высокие обороты, соответственно, он на низах работает нормально, и все отлично едет. Сейчас он... я поеду обратно Калмагию, mm -hmm. и по трассе хочу Ну, ребята говорят, у кого-то уменьшается, ну, если, конечно, жарить, то прибавится, ну, прям, вообще там басит потому что она это позволяет сделать а... да да прямо здесь все только там аккуратно пешеходники опять же момент прям хороший мне да. кажется он даже будет пробуксовывать и так. а я здесь на роботе делал на первой передаче специально занижал крутящий момент потому что когда я сделал он слишком высокий был и Ребят, просто колеса прокручивались. Ладно, на ручке ты сам как бы сцеплением играешь, как тебе надо. И все, и можешь тронуться плавно. А робот как-то он по-другому врубает, более резко. И здесь все прям. И прошла пробуксовка, особенно зимой. Там вообще прокручиваться. И ESP тут же сразу же начинает гасить момент. Не, не, здесь... а, ну нам, нам прямо. Ну, так все нормально, как бы. Потому что проблем не будет. Ну, реакция у меня моментальная. Что катализаторы экологии, говорят, не убивается. Они... Здесь нормативы такие же, как евро-5, как и были. То есть, ничего не надо делать. Евро-2 смысла нету. Потому что чем отличается там от евро э, 5 или там евро э, 4, ну то есть от третьего или от второго, только временными характеристиками, не самими выхлопами, что, ну, э, CO, CH, там ниже, нифига он не ниже, он просто, э, сейчас налево надо будет, э, просто нормативы такие, что когда ты запустил мотор, сейчас вот именно налево, налево сейчас, да, запустил мотор и... Выхлопы, опять же, ЦОЦАш не должны превышать нормативов спустя вот это вот короткое время. Для этого они... Раньше, под... Сейчас чувствую. Да. Раньше так не было, она тупила в этом момент. Сейчас он сразу. Ну и робот он помягче немножко переключаться начинает. Робот ощутимо. Да. Ну сейчас еще адаптируется он со временем. Здесь прямо, лучше сюда, вот в этот ряд. И получается, что эти нормативы как бы более зажаты по времени именно, они а по самим выбросам. Вот они пытаются этим подогрева катализаторов, остужение катализаторов, это все смесью делается. Не зря, не зря все-таки приехать. А, ну и катик разваливаться не будет ничего, то есть будет нормально. Он даже равнее работает. Равнее, да, да. Нет, нет вибрации. Нету пробег 20 тысяч ну вибрация опять же на холостом ходу я фазорегулятор именно выставил так чтобы он ровнее работал да, я вот Раньше на холостом, то есть там, там же таблица сам фазорегулятор он во первых встает в нужное положение он ЖК постоянно меняется ну у него вот этот угол и помимо этого, еще в прошивке он быстрее туда выходит. Потому что в стандартный, там, во-первых, углы неправильные. И, во-вторых, получалось, что он медленно туда идет. У тебя условия там поменялись, то уже не так едешь. Он там обратно медленно выходит. А здесь он как бы быстренько встал в нужное положение. И все и все разгоняется. Круто, круто. Сейчас идет так, как надо. Ну, как должна. Как, как хотелось бы. да. И здесь в средний ряд. и прям... средний. Да, мы ну, уже приехали, в общем-то какая разница будет интересно вот. не не разница, разница очень не, большая она сразу ощутимая особенно потом почувствуете когда сами поедете там по трассе или еще где-то на обгонах на всем вот этом очень ну совсем по-другому плюс отсечка она чуть повыше на тысячу оборотов чем э, стандартная И да, туда, да туда. туда можно не заезжать можно встать нафиг там крутить а ну либо так ну, в общем, ребятам прошили, так что... Прошивайтесь, Да. рекомендую, машина работает совсем по-другому, так как, надо, как должна работать. Да, отлично уж. Так что не, не забываем опять же ходить по ссылкам под видео, как обычно у меня на контакт и на драйв там ссылочка. Ну и соответственно подписываемся, колокольчики жмем. Так что всем пока и до новых встреч.